Здравствуйте, сейчас Илона подключится к нам, и Илона расскажет про другие возможности, да, тоже про ВУЗы Литвы, а Илона, вот, вы можете уже начинать, то есть вас уже видно, слышно. Угу. сейчас, секундочку, я тогда поделюсь своим именем, а нам сразу угу. же. Так, угу. То есть вы видите мою презентацию, все, все в порядке, да? Сергей, можете подтвердить, все хорошо, вы меня видите, слышите? Илона, мы вас видим, слышим, все хорошо. Супер, Можете начинать. Ну вот, дорогие посетители, меня зовут Илона. Очень рада продолжить презентацию а, другого а, университета, который тоже находится в Литве. Это университет АЭС менеджмента экономики. И начнем с, с фактов, наверное. То есть а, мы лучшие, а, лучшая бизнес-школа в Литве а, по, а, по рейтингу Universal. Мы имеем единственную высшую оценку 4 из 5 пальмовых веток. Мы основаны в 99 году, и наш основатель это BI Norwegian Business School, BI Норвежский бизнес-университет, которому уже более 100 лет и является самым крупной бизнес-школой в Норвегии, одной из самых крупнейших в Европе, то есть они наши основатели. И вот откуда это вся скандинавская культура, все методы обучения, все взято как бы от них, потому что они наши основатели. Чем мы такие привлекательны для наших будущих студентов? Это то, что к нам поступают самые лучшие ученики, если мы берем, допустим, литовский рынок, потому что мы можем конкретно их оценить. Мы каждый год получаем наивысшее количество лучших учеников Литвы, которые заканчивают школу и получают 100% по экзаменам. То есть вы можете быть уверены, что вы будете учиться а, с довольно-таки одаренными, умными ребятами. А, и чем мы очень рады, что почти 100% наших студентов рекомендуют ASM своим друзьям а, и своему окружению. То есть это означает, что они полностью довольны. А, тому обучению качества, которое они имеют. И главная, отличительная наша черта, это, конечно, тесное партнерство с бизнесом. У нас очень много меценатов крупнейших бизнес-компаний, это международные компании в основном, которые являются спонсорами нашего университета и участвуют в самом обучении очень активно и также хотят наших студентов себе потом на работу. Потому что студенты СМ ⁇ это э, самый востребованный студент в сфере, конечно, бизнеса, экономики, финансов. Э, мы такой не литовский университет, мы международный университет не только из-за того, что наш основатель ⁇ это э, BI, Норвежский бизнес-университет, но и из хотя того, что процентов наших преподавателей на бакалатуре. 15 процентов у нас а, занимают это международные студенты. Вы меня слышите? Сейчас мы слышим вас. Продолжайте. Была чуть-чуть пауза, да, но сейчас слышим. Mm -hmm. mm -hmm. Что-то прерывалось. И э, на магистратуре 60 процентов наших преподавателей это тоже будут иностранцы. То есть, да, вам далеко ехать не надо, чтобы учиться у таких университетов, немного про преподавателей, у преподавателей, которые закончили и являются выпускниками таких университетов, как Оксфорд, Гарвард, Нью-Йоркский университет, Манчестерский университет. Вот в этом году мы имеем преподавателя с университета Стэнфорда. То есть самые знаменитые университеты мира, то есть преподавателей вы увидите в самом университете. То есть это на самом деле очень как бы круто. И что самое главное, что, когда вы приезжаете учиться в СМ-университет, это все возможности, которые открываются перед вами во время обучения. Конечно же, мы, как и любой другой университет, имеем а, а, очень много партнеров. Это более 100 партнеров по всему миру для программ обмена. То есть вы можете поехать по по Erasmus обмену, либо Exchange обмену в европейские страны или экзотические партнеры на один или два семестра, где вы можете учиться и провести время в другой стране. Это может быть как и Америка, как и Сингапур, и Австралия, и, как говорила, любая европейская страна. Это будет уникальный опыт, но тем не менее просто обмен но также, что мы предлагаем, это возможность получить двойной диплом, что далеко не каждый университет может этим похвастаться. И на слайде вы видите э, наших главных партнеров по двойному диплому. Это наш и основатель BI, Норвежский бизнес-университет, и Иллинойс Институт Технологий, это в Чикаго, Catch and Seek университеты во Франции, TIA Steelbook в Голландии, Linaos в Швеции. Как это работает на самом деле? И что хочу сказать, все эти университеты очень высокого уровня, они все имеют, когда мы рассматриваем университеты, бизнес, бизнес университеты, они все имеют triple crown, это как бы тройная корона, это самая высокая оценка, которую имеет бизнес и школы во всем мире. То есть эту оценку имеет 1% во всем мире всех а, э, университетов. Поэтому, если вы будете учиться в СМ, у вас будет возможность поехать получить двойной диплом с таких а, престижных университетов. А на этой карте вы видите, где все партнеры наши а, размещены. Это на всех континентах, на самом деле. А поговорим немного про программы. Uh, у нас четыре программы-бакалавриата. Это международный бизнес-коммуникации, экономика и политика, финансы и управление промышленными технологиями. Uh, все программы полностью, конечно же, на английском языке, uh, продолжительность которых половиной года. Uh, вы можете на этом слайде тоже увидеть, что и доктор Джонатан Бойт, и Майк Хутингер, директор программы, тоже иностранцы, это либо канадец, либо uh, немец. А другие наши преподаватели тоже а, да, литовцы, местные, но тем не менее закончившие а, престижные мирового уровня университета. И, как говорила, выбирая каждую из этих вот программ, допустим, я хочу вот еще раз упомянуть про двойной диплом. Если вы выбираете программу международный бизнес и коммуникации, вы можете себе представить, что вы 3,5 года можете учиться не только в Литве, а в трех странах. То есть вы начинаете обучение в Литве, в ISM-университете. На втором курсе вы можете поехать по Erasmus или Exchange-партнеру в европейскую страну, либо это может быть экзотические наши партнеры, как я говорила, Австралия, Сингапур, Америка. На третьем курсе вы можете выбрать возможность двойного диплома и поехать а, в конкретный университет на целый год обязательно. Весь третий курс должны провести а, либо во Франции, либо в Швеции, либо в Америке. А, и когда возвращаетесь на последний семестр, на седьмой семестр в Литву, заканчиваете АСМ университет, но по окончанию вы получаете два диплома. АСМ, University of Management Economics, и того университета, где вы были по программе двойного диплома где вы провели целый год, но за эти три с половиной года, то есть выходит, хотите, чтобы вы обучались в трех странах. На самом деле, хорошие студенты, которые хорошо учатся, не имеют никаких долгов, пользуются всеми возможностями, и это нереально круто. Что касается магистратуры, у нас есть три программы, это международный маркетинг и менеджмент, финансовая экономика и менеджмент инноваций и технологий. Программа у нас полтора-два года, международный маркетинг и менеджмент и финансовая экономика – два года продолжительность, и менеджмент инноваций и технологий – это полтора года продолжительность. Тут вы тоже видите директоров программ магистрантуры, и каждая программа тоже имеет возможности как и по Erasmus поехать, как и говорила вам, это уникальный опыт. Программа обмена, но также имеет возможность двойного диплома. Если на примере международный маркетинг и менеджмент, вы можете поехать и в Голландию на втором курсе, то есть первый курс всегда в Литве, а второй курс вы можете провести в Голландии, во Франции, а, Норвегии. И по окончанию а, а сам университета вы получаете два отдельных диплома, что невероятно очень круто. Я вам уже с самого начала сказала, что мы лидеры на нашем рынке. И тут немного факты по, почему. Государственная статистика говорит, что наши выпускники нашего университета на 20% больше зарабатывают, чем любой другой выпускник другого университета. Каждый третий студент начинает свой бизнес. И почти сто процентов работает по специальности, это очень тоже высокая оценка самого как бы университета, что достигают наши, наши студенты. И у нас сделан то есть, опрос, статистика говорит, что 1800 евро это средняя зарплата после двух-трех лет после окончания университета, то есть на литовском рынке это довольно-таки очень хорошая зарплата. Шестьдесят 60% студентов начинают работать во время обучения, то есть это заслуги нашего карьерного центра на самом деле, который находится в самом университете, работает непосредственно с нашими партнерами и, и помогает нашим студентам найти, найти работу во время обучения. На этом слайде вы видите, сколько международных компаний являются нашими партнерами. Это и банки, и разные консалтинговые компании, которые непосредственно работают с нашим университетом и хотят, чтобы пришли бы наши студенты к ним работать. И могу сказать, такой фактор. То есть любая международная компания, которая приходит на литовский рынок, она, конечно же, делает анализ, с кем им нужно было бы выгодно поддерживать отношения. И, допустим, вот Lidl несколько лет назад, 4-5 лет назад пришли на литовский рынок, и они стали спонсорами нашего университета. Они бесплатно сделали обучение, дополнительное обучение немецкого языка нашим студентам. И э, наши студенты потом в итоге идут на работу, и, конечно же, это на позиции руководителей. Да? А недавно пришла компания Moody's, это то есть, самая крупная компания финансовая компания во всем мире. Они стали главным спонсором университета, который выделил 200 тысяч евро на развитие университета, на привлечение международных хороших преподавателей. И они тоже то есть, доверяют да, самому университету, что мы подготовим им хороших специалистов для их компании работать. Так, что касается разных клубов, у нас много клубов по интересам, это дебатный клуб, маркетинговый клуб, политический клуб, инвесторский клуб, и также есть несколько спортивных клубов, это баскетбольный клуб, гольф-клуб и клуб по бегу. Но что хочу заметить, если студенты нуждаются в открытии какого-то нового клуба, они просто приходят со своей идеей, мы ее рассматриваем, и только тогда этот клуб открывается. То есть нам нужно, чтобы были бы заинтересованные люди а в, открытом, в открытии этого клуба. Что касается, переходя к самому поступлению, у нас обычно два периода. Это ранний период, который начинается с февраля по конец апреля. И не важно, что вы еще учитесь, допустим, в 11 классе, а заканчиваете школу, но вы уже можете поступать в раннем периоде на основании ваших оценок. И потом у нас главный прием, это уже с мая по конец июля, когда вы поступаете на основании своего среднего образования, когда вы уже, уже получаете аттестат. Мы, конечно, всех подводим поступать в раннем приеме, потому что в раннем приеме будет сильно учитываться ваша мотивация. Каждый студент будет приглашен на мотивационный разговор по скайпу с директором программы, на которую он будет поступать. Нам очень важно увидеть поступающих вживую, нам не нужны никакие мотивационные письма. Лучшие поступающие могут поступ получить скидку до 50% на обучение. Студент, поступающий на магистратуру, имеет возможность податься на государственный грант, который тоже покрывает норминальную стоимость обучения, плюс возможность получить... 390 евро ежемесячную стипендию. И что касается э, требованиям, то есть э, на самом деле поступить не так и сложно, как и говорила, то есть, нужно либо выписку со школы за, если вы еще в текущий год заканчиваете школу, э, оценки за последние полтора года, либо диплом уже о окончании среднего образования, если уже закончили. Вы должны э, иметь сертификат IELTS или TOEFL, э, который покажет, что вы готовы учиться на английском языке, либо пройти наше тестирование, наше общее IELTS. Э, э, вы можете всегда на нам писать, и мы вам организуем лично, э, лично вам удобный день. Каждый студентка должен пройти мотивационное интервью, как говорила, и, и как бы все. На магистратуру нужно то же самое, то есть ваш диплом бакалавра, документ, подтверждающий уровень английского языка, мотивационное интервью должно быть, и еще нужно написать, предоставить свое СИБИ. На этой фотографии вы видите, как выглядит наш университет, как и предыдущий университет рассказывал, мы находимся тоже в в самом сердце старого города это бывший базилианский монастырь, очень красивое место, а внутри, конечно, все абсолютно новое, инновационное, скандинавский стиль. Все очень красиво и уютно, но вот само здание тоже как-то вдохновляет, располагает студентов, и они говорят тоже, что им важно, что мы находимся в таком красивом здании. Вы видите, это главный корпус, а также есть еще два ряда поменьше корпуса, где также проходит аудитория. Uh -huh. Спасибо большое за презентацию, на самом деле очень было интересно слушать их издания, мне ну, тоже ваше нравится уютная атмосфера достаточно вопросы тогда всем напомню что есть возможность уже в персональном режиме записаться на консультацию бесплатно и пообщаться если вы решили серьезно учиться в литве записывайтесь ссылка у нас на сайте если мы в чате опубликуем и на youtube в чате опубликуем и тогда записывайтесь и получайте информацию спасибо большое лона да, спасибо да кто слушал обязательно приходите на консультацию которую мы можем организовать не только со мной, но и со студентами, а с, допустим, тоже с Белоруссии. Всегда обращайтесь будем рады помочь. Спасибо, до свидания.